Друзья, всем привет! Вчера был последний день лета. Это лето было очень продуктивным для меня. Надеюсь, осень будет для меня точно такая же, и мы сумеем достичь отметку в одну тысячу подписчиков. Друзья, а я же знаю, вам не трудно нажать на красную кнопку подписаться. Да вообще, любому блогеру, которого вы смотрите, будет приятно, если вы на него подпишетесь. Ну в общем, не буду затягивать ролик, давайте перейдем к сути. И кстати, друзья, с первого сентября вас. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик И сегодня мы играем в блокпост мобайл И Играем мы на таком режиме, как арена снайперов Так, остается у нас одна минута, но ничего страшного Потом перезайдем. Так, кстати, делаем первый килл Первый килл Второй Второй не делаем Три Ну да, так Как попасть? Как попасть? Так, у меня патронет нет, надо перезарядиться Нужно перезарядить. Опа, отлично Опа, отлично Минус два Минус два С одной позиции Так, минус еще один Минус еще один Так, отлично, когда Снайперка ваншотит в тело Блин, такой кайф Реально, можно просто фазумить и, Блин, много чего можно делать Так Давай-давай-давай А я посижу в прицеле, как крыса Так, меня чуть ли не убили, кстати Чуть не не убили. Так. Плохо спрятался, плохо спрятался. Опа, отлично. Как это вообще было? Это прям можем мувик делать. Кстати, насчет мувика. Хм. Хотя нет, не хочу, не хочу. Так, еще один кил. О, еще один. И. Блин, броня. Ну ладно. Опа, патрон нету, перезарядка Перезарядка, нужно следить за патронами Килл Там еще один Давай, давай Опа, опа Блин, меня убили, меня убили, но ну, ничего страшного Ничего страшного, сейчас мы Отомстим Опа Вот это Скилл Скил. Да, пацаны Вот настоящая арена снайперов Перейдем к следующей катке так, дорогие друзья, это снова битва снайперов, вернее, арена снайперов, и у нас новая карта, кстати, кстати, новая карта, и как-то людей маловато, людей маловато, но, не знаю, надеюсь, зайдут, надеюсь, зайдут, так, и почему-то заходят все за нас, ну-ка, перезай, опа, первый килл, первый килл, отлично. Давайте, давайте, перезаходите. Так, за них уже играет два человека. Три человека. Три на три. Так. Крысит он, крысит. А ну-ка давай. Без крыши сто. На, хэдшот. Поставили хедшот. Поставили его. Опа, еще один. Он не ожидал. Он убил первого, но не ожидал, что там буду И я. да да а все а нужно было предусматривать все варианты событий опа опа минус там вроде еще не был, да? так там вроде еще не был да по нему стреляют ну-ка покажись ну-ка покажись давай как он на меня типа сразу навелся опа отлично опа отлично опа отлично Отлично Отлично Так Ну-ка Опа, отлично Минус еще один Кстати, VIP вроде у него Так, минус еще один Блин, отлично, 9 на 0 Надо десятку добить, без смертей Без смертей десятку Блин! Ограждение Так Отлично! Опять убиваем Десятка киллов, кстати, да Так В голову убили Так, у меня три патрона осталось Три патрона Так, меня уже обзывают Кстати, да Отлично, у меня нету патронов Давайте, убивайте меня Отлично, спасибо, Иван Виан, вернее Ну, не знаю Так Давайте ответим ему смайликом Смайликом мы ему ответим вот таким вот Так Сейчас мы его убьем Ну, ладно Не убьем Я его, кстати, четыре раза убил А <laughs> у меня только первый Только первый раз меня убил Так, отлично Опа, я его снизу убил Он не ожидал, он не ожидал, я его снизу убил Так, давайте Идем наверх, идем наверх Так Опа, сидит у нас плерок там в ямке Ой, еще одно Так Так, у нас еще там чел в яме так, ну-ка давай-давай, выходи Опа, его другой кто-то убил Ну ладно, его наш плеер убил Так, там у нас человек И тут у нас... Блин, у меня патрон не было Блин АВП воет Кстати, красивый скин, красивый Блин ну, кстати, вот, опять же, ты меня тоже сквозь стену убил, так что не надо на меня гнать, что я сквозь стены убиваю. Это баги игры, это баги игры. Так, кстати, хедшотик, какой он еще? 21.4, неплохо, я считаю, неплохо. Так, ну что, где вы, где вы все? Так, во, у нас его убили. Какой-то он агрессивный у нас. Как, да, какой-то очень агрессивный. Так, опа, это плеер. Так, я хочу его поубивать, он какой-то агрессивный и смешной. Он агрессивный и смешной. Так. Опа, я его видел. Победа. Ну что ж, я думаю, можно еще, в принципе, катку сыграть, было бы, но на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, всем удачи, всем пока, и еще раз хочу вас поздравить с первым сентября.